Друзья, всем привет! Сегодня я хочу приготовить плов. Я его уже готовил. Плов будет непростой. Он будет в мультиварке. И я хочу в этот раз показать вам, как можно удивить гостей. Казалось бы, обычный плов. Ну, Давайте попробуем подойти к нему необычно. На первом этапе приготовления нам понадобится три основных ингредиента баранина конечно же плов надо готовить с баранины курдюк сонечка ну давай ты отсюда уйдешь хорошо курдюк обязательно жир бараний жир курдючный жир очень хорошо наполняет вкус плова морковка много морковки и порезана соломкой достаточно крупно также много лука. И я бы хотел обратить особое внимание на рис. Рис обязательно, обязательно перед тем, как готовить, его надо замачивать. Посмотрите, какая мутная вода уже. Видите, это я первый раз замочил. Воду я буду менять минимум три раза. До того момента, пока вода не будет прозрачной. Вот в этом вся проблема, когда рис слипается. Хотите, чтобы рис рассыпался, мойте его хорошо. Классный плов в домашних условиях сделать достаточно проблематично. Плов это блюдо, которое должно готовиться на высокой температуре. Не зря вот самый лучший плов получается на костре, в казане. Я же дома нашел выход. Это мультиварка, она меня спасает. Может, если у вас есть газовая плита, это классно, конечно. У меня ее нет, у меня электрическая, но мне недостаточно. В мультиварке я смогу сделать температуру жарки 120 градусов. Ну, максимальную температуру, которую можно сделать. Мне важно запечатать в самом начале мясо, чтобы мясо попадало на высокую температуру, сразу бралось корочкой, чтобы влага сохранялась внутри. Это очень важно, это очень сильно влияет на вкус плова. Так, включаем режим жарки. 120 градусов. Так, система предлагает 45 минут. Я сейчас сделаю час. В процессе уменьшим, если надо будет. Пускай она очень хорошо нагреется. Так, добавляем масло. Бросаем курдюк. Сейчас задача вытопить курдюк. Мы потом этот жир заберем. друзья я в этой мультиварке нашел похоже проблему выставил на 120 градусов температуру жарки жарилась очень медленно вернул на привычный стопроцентный режим начала жарить нормально в смысле 100, 100 градусов начала жарить нормально по звуку даже слышно что лучше реально быстрее короче не ставьте режим 120 в обычном режиме 100 градусов ладно сейчас надо забрать уже шкварочки уже готовые симпатичные забираем их Теперь мясо пол килограмма в данном случае баранины мякоти так мясо сейчас надо подрумянить Теперь маленький секрет еще в этой технологии. Может быть такое. Когда вы жарите мясо, мясо выделяет много влаги. В итоге оно очень долго жарится. Возьмите, слейте. Слейте вот эту всю смесь в тарелку. Она пригодится в дальнейшем. Нам очень важно, чтобы сверху мясо хорошо подрумянилось чтобы плов выглядел аппетитный. когда мясо начинает приобретать вот такой вот красивый цвет Пора бросать лук. Можно еще, кстати, масло добавить. Лук весь. И морковь. Тоже всю. Смотрите, почти половина мультиварки наполнилась. Ничего страшного, оно все ужарится и будет так, как надо. с луком жарится надо подготовить специи зира обязательно приблизительно сейчас мне понадобится столовая ложка ее надо перетереть таким образом также я возьму Добавлю пару зерен кардамона. Все, жарить хватит я добавил еще час времени прошло 14 минут И сейчас мы переходим к следующему этапу приготовления плова будем делать зирвак добавим зиру Добавим тот бульончик, который я слил вначале с мяса. Добавляю воды. перемешиваем чтобы специи немножечко распределились сейчас закипит перейдем в режим тушения на час и забудем задача в зирваке какая чтобы лук которого было очень много чтобы его практически не осталось чтобы он растворился в этом бульоне и далее будем добавлять следующие специи так все час прошел зирвак в объеме уменьшился так нормально лук Процентов на 90 распался. То, что надо. Сейчас еще одна партия зиры такого же объема. Также перец душистый. Мелкого помола. Раздробленный. Свежий. Пахучий. Можно посолить, Солить с учетом того, что будет добавляться рис, поэтому не жалеем, рис соль любит, перемешиваем. рис обратите внимание вот да уже это третье замачивание было в общей сложности он в воде провел часа два он в раза в два увеличился в объеме и очень хорошо промылся воду сливаем так горшочки Берем зервак. Добавляем в горшочки. Два варианта подачи. Чеснок всю головку. Рис Насыпаем С учетом того что он увеличится Хватит Сверху еще зерваком чуть-чуть, и пока отставляем. Да, еще важный момент. Перчик. Так вот. Так. И отставляем. Второй вариант. Тоже зирвак Рис Опять зирвак рис, чеснок, перец, Еще зервак. Теперь все вот это вот дело надо залить кипятком. Водком заливаем, вот как вам сказать, чтобы воды было на два пальца больше объема. Да, не стесняемся, в общем, полный, полный, полный горшочек воды. теперь эти два перец уже начал пахнуть эти два горшочка отправляем в духовку разогретую при температуре 150 градусов минут на 20 сколько всего времени уйдет я посмотрю в процессе потому что это эксперимент ну 20 минут точно нам понадобится ну что Завершающий процесс. Посмотрим, что получилось. В данном случае два варианта подачи. Первый. Вот такой, как вы видите сейчас. Вот так будет. Очень симпатично. Второй. Сейчас мы сделаем. Как думаете, что выйдет? Очень красиво. Очень. один момент кинза друзья первый вариант подачи плова гостям и второй вариант Два варианта. Два варианта приготовления, подачи точнее, плова. Первый. Очень-очень красивый. Второй в горшочке. Вот прям. Вот, если стол маленький, очень удобно. Вы удивите гостей такой подачей. Вкус. Давайте проверим на Вкус. Во-первых, он рассыпчатый. Во-вторых, это плов. М -м -м. Это просто невероятно вкусно. Друзья, берите на заметку, удивляйте друзей, удивляйте себя. Готовьте с удовольствием. Подписывайтесь на мой канал. Будем делать вкусные ролики и будем экспериментировать в виде рассыпчатый рис. Это, это просто божественно.